Глава 1. Игра началась. В массе своей люди слабые и трусливы, не готовы к свободе и боятся правды, а значит надо, чтобы кто-то сильный управлял ими и обманывал их. Орэлл. В этой книге или если угодно материале мы не будем говорить о системе. Тема эта, безусловно, интересная, но едва ли имеет какой-то смысл. Нас скорее интересует возможность правильно встроиться в нее. Обсуждать космические пространства, океаны, правительства, особенности человеческих языков и еще черти что, занятия неблагодарные. Хуже может быть только обсуждение других людей, чем активно сейчас занимаются хомячки в интернете. Но не потому, что это плохо говорить о других, а от того, что смысла лично для тебя, это чаще всего не имеет. Система существует практически независимо от нас, и человек слишком мал, чтобы глобально ее изменить. В любом случае, даже если мой читатель будущий Махатма Ганди или Ли Куан Ю и все-таки способен изменить систему отдельного взятого государства, то это не имеет смысла, пока человек остается несвободным, подчиненным чужой воле. Чужая воля не обязательно стоящий рядом над надсмотрщик с кнутом. Это могут быть внутренние сдерживающие факторы установки и убеждения. Например, ты искренне считаешь, что богатые обязательно те, кто наворовал? С такой парадигмой в голове заработать серьезные деньги будет тяжело. Я говорю и буду говорить, что деньги – это энергия, которая позволяет ускорить многие процессы твоей жизни, сделать ее комфортнее и проще. А еще деньги дают осознанность. Какой смысл заниматься тем, что тебе не нравится? Но подавляющее большинство работает за деньги, а не ради того, чтобы быть полезными или заниматься тем, что им нравится. Пока твой день занят с 8 утра до 17 вечера, а потом нужно купить продукты, доехать до квартиры в спальном районе, тебе сложно осознать происходящее в большом мире вокруг тебя. Даже будучи относительно умным, индивид редко может посмотреть на себя со стороны. Этому в школе не научат. Разве является показателем эрудированности человека то, что он знает, в каком году родился Владимир Ленин? В школе 9, а то и 11 лет тебя учили именно этому. Факты, даты, навязанные и выгодные кому-то мысли. Я предлагаю тебе сконцентрироваться. Да-да, в наше время клипового мышления это стало реально сложной задачей. И подумать о важном. Лев Николаевич Толстой имел возможность спокойно сидеть под деревом и думать. У него не было WhatsApp, скайпа, уведомлений, смс, домофона, соседей с перфоратором и ребенка, которому пора поменять подгузник. Таким образом он мог позволить себе глубоко мыслить. В наши дни люди предпочитают не думать или не успевают подумать, пока толкаются в метро, спеша с работы домой. Сила инерции, запущенный механизм автопилота – вот он скрытый пич нашего времени. 44% людей в США боятся начать свой бизнес, потому что привыкли жить по инерции. То есть лучше плохо, но стабильно, чем рискнуть и, даже если не получится, снова вернуться на офисную работу. Я сталкивался с таким мышлением много раз. Девочка работает за 15 тысяч рублей. Я сходу предлагаю ей 25 тысяч рублей и процент от продаж. Работать придется дома со свободным графиком. Поначалу вроде бы да, но на самом деле ей страшно менять свою жизнь в лучшую сторону. Как бы чего ни вышло, еще не дай бог разбогатею. Лично видел людей, которые не верят, что можно заработать 10 миллионов рублей за месяц. Хотя чего тут такого? Это 333 тысячи рублей в день или 100 клиентов, которые заплатят по 3333 рубля за ваш товар. В России 144 миллиона человек, а ведь еще есть куча стран, где говорят по-русски. Неужели не найдется сотни клиентов? Внутренние автопилоты не только блокируют человеку путь к заработку, а еще и мешают в остальной жизни. У Веры очень ревнивый муж. Настолько ревнивый, что еще до свадьбы сам начал ей изменять и на всякий случай изредка бить ее после работы. Для профилактики. Конечно, его можно посадить, отвезти на необитаемый остров или просто заставить извиниться. К сожалению для Веры она предпочла все простить и пожениться на нем, а потом родить двух детей. И в любом разговоре, со слезами рассказывая, что ее муж бьет ее, она утверждает, что вот сейчас свадьба и все изменится. А вот сейчас ребенок родится и все будет иначе. Но за пять лет ситуация только усугубилась. Пока девушка будет жить с глазами жертвы и надеяться на чудо, а не на себя, ситуация вряд ли изменится. Неэффективность мышления – главная проблема среднего человека. У него в голове нет паттернов успеха, им просто неоткуда взяться. Всех богатых он считает наворовавшими, а людей, что учат его жизни, дураками. Даже если богатый не наворовал, это просто фактор удачи или генов, или непревзойденного ума, короче, чего-то такого, что средний человек не имеет. Жалуется, ноет, завидует, но глобально ничего не меняет. Логично просто вычленить составляющие успеха из любой ситуации. Например, Петя и Вася. Учились в одном классе, но один спился и вышел в окошко в 42 года а второй попал в список самых богатых людей мира. Почему так получилось? Наели стэнфордского зефира? Средний человек вроде бы думает, но ход его мыслей прозаичен. Забрать ребенка из садика, заплатить ипотеку, решить, куда поехать отдохнуть на выходных. Это похоже на старые шахты, в которых когда-то добывали алмазы, а теперь засыпали пустой породой. Потенциал вроде бы был, но вышел погулять и не вернулся. У этой книги или материала простая и прозаичная цель – Помочь тебе подумать о том, как жить и не работать. Потому что я умею так делать. Звучит как глупый лозунг или реклама очередного бизнес-тренинга, но я ничего не собираюсь тебе продавать. Достаточно того, что ты просто слушаешь эту книгу. Она довольно короткая и простая, как лопата. Но лопатой можно выкопать клад, а можно и свежую могилу. Но если ты дослушал до этого момента, ты уже превзошел 95% людей, которых по дороге опять что-то отвлекло. У этой книги едва ли есть разрушающие свойства. Жизнь разрушит тебя и без этих строк. Начало, безусловно, депрессивное. Зато это честно, все мы умрем, вопрос только в том, как проживем данный отрезок времени. Предлагаю прожить его с удовольствием, и а не горбайтесь на дядю. Согласись, это шикарный расклад. Жить, поживать и делать то, что хочешь, не думая про хлеб насущный, потому что у тебя его полная закрома. Никакого подъема в 7.30, никакого отбоя в 2200 Правда, если самому тебе хочется встать в 7.30, то ничего плохого в этом нет. Все чинно, благородно и когда ты сам захотел. Хозяин-барин. Кто-то сразу родился под пальмой, с мерседесом под мышкой, но нам с тобой не повезло. У нас с тобой этого нет, поэтому придется выкарабкиваться. Кажется, что все плохо и ничего не получится? Прогуляйся по кладбищу. Что отличает тебя от мертвых? Наличие жизни, а скорее всего еще и молодости – не такие уж плохие стартовые позиции, верно? История знает тысячи примеров людей, которые с нуля поднялись и стали президентами, генералами, богачами и просто владельцами свечных заводов. Хотя миллионы, а то и миллиарды людей живут просто, чтобы кушать, дышать, размножаться, а затем занимать уютные места под землей. Почему так происходит? Шансы человека, родившегося в Эфиопии и Нью-Йорке, отличаются уже на старте, но мы не можем легко начать новую жизнь и появиться в другом месте в богатой семье. Нужно работать с теми параметрами, которые нам доступны. Наверняка у тебя есть религиозные, политические, экономические взгляды, я не буду с ними спорить. Более того, мои суждения не противоречат тому, во что веришь или не веришь ты. Я просто предлагаю тебе сыграть со мной в одну игру. Для этого тебе потребуется немного фантазии и критического мышления. Совпадения случайны, но такие ситуации вполне могут произойти и происходят вокруг тебя. Окей, надеюсь, ты помнишь, как в школе решают задачи по физике. Система очень простая, нам понадобится понять, что вписать в три строки. Дано. Найти. Решение. Задача тривиальная и уже обозначена в книге. Кстати, если особой мотивации искать решение проблемы у тебя нет, то книга вряд ли тебе поможет. И тренинг никакой не поможет. Придется оставаться в жопе, ну или на тех позициях, что уже есть. Тут вопрос только в том, устраивает ли тебя текущая ситуация. Решение мы будем искать вместе и делать это по ходу. А вот что нам дано? Позволишь мне пока обойтись абстракцией? Дано. Жизнь человеческая, одна штука. Обычно 55-75 лет. Найти. Способ жить и не работать, а кайфовать. Решение. Хм. Я специально ввел слово кайф, чтобы возникли мысли о веществах, которые позволяют уйти от реальности. Но зависимость это не наш путь. Во-первых, они снизят нам жизнь, а во-вторых, являются бессмысленной просадкой ресурсов и этой самой жизни. Эта игра не подходит. А что если кайфовать, сидя на чьей-то шее? Подойдет ли нам этот вариант? Да, черт подери. У меня есть безработный сосед, который в 28 лет вместе с девушкой умудряется сидеть на шее у пожилой бабушки. Он отучился, поженился, планирует даже ребенка делать, не работает ни он, ни его пассия. Вся экономика молодой семьи строится на вытягивании ресурсов из лежачей, больной бабушки. Сложно назвать такую игру кайфом, хотя жить и не работать у них действительно получается. После того, как кормилица бабушка отправится к праотцам, вырулить эту ситуацию будет сложно. Человек быстро привыкает к безделью, подсаживается на него и чаще всего уже не может с этого слезть. Также, кстати, и к работе, даже самой скотской, можно привыкнуть, если посещать ее постоянно. А вот какую работу можно считать скотской? Вопрос, конечно, философский. Вот если ты денег там получаешь 3 копейки, но при этом устаешь как собака, здоровье портится и смысла ты в этом в принципе не видишь, перед тобой живой пример именно такого рабского труда. В армии я был вынужден пару дней поработать грузчиком. Более сложные моральные и физические работы я не встречал. Оплатят а за нее крохи. На чью еще шею можно залезть? У меня была подруга, которая одновременно мутила как минимум с тремя мужчинами. Автор сих строк тоже был одной из жертв в этом списке. Жила, не работала, правда репутация у нее в итоге сильно пострадала. Но играла и жила виртуозно, умея в нужный момент прожать себе и новенький iPhone и поездку в Турцию. Эта игра безусловно интересная, но она едва ли подходит моим читателям. Однако жить и не работать тут действительно реально. Интереснее история с девушками, которые находят богатого мужа и влюбляются у него. Расклады бывают разные, но в целом стратегию можно назвать рабочей. Другой вопрос, что в кризис олигархов на всех точно не хватит, а быть финансово зависимым – не лучший путь. Хорошо, отбросим вариант с шеями как негодный, хотя безусловно любопытный, и продолжим поиски философского камня. У одной дамы есть две квартиры. Она сдает их, получает прибыль и на эти деньги живет. Повезло? Да, есть такое. Но как пример человека неработающего и комфортно живущего нам тоже вполне подходит. Если мы скопим и не влезая в ипотеку и кредитное рабство купим себе две квартиры, отбиваться деньги будут долгие годы, а временные жильцы будут иногда приносить нам забавных черных лебедей. Привет, Толеп. Для человека с нулем в кармане этот вариант тоже не подойдет. Один мой знакомый торгует акциями. Купил, продал, кое-где дивиденды выплатили. Полчасика в день позанимался и спать лег. Приличный человек, на массаже ходит, в бассейне прохлаждается, спит до обеда. Тоже неплохо. Только вот по статистике на Форексе прогорает 95% человек, а на акциях около 80%. Есть разные данные на эту тему. Все это, конечно, хорошо и интересно, и видим мы, что задача перед нами в принципе решаемая. Да вот только нет у нас квартир, бабушек, акций, облигаций. Вообще ничего нету. Тишь, гладь и пустые карманы. С чего начать? Куда плыть? Как быть? Эх, хотел риторическими вопросы сие оставить, однако дам подсказку. Думать надо. Сесть и крепко задуматься, что можно в жизни твоей поменять, что в ней сейчас неправильно, как бы тебе хотелось. Тут у нас не бизнес-тренинг, мы не будем прописывать 100 целей на год или рисовать доску желаний, хотя ты можешь это сделать, если у тебя есть такое желание. Я хочу лишь четко зафиксировать условия задачи. Она простая, и ты ее уже видел. Жить и не работать. Почему не стоит работать? Есть огромное количество теорий заговора, дескать, проклятые буржины сидят на шеях рабочего класса, или о том, что работа произошла от слова раб, хотя это не факт, есть и другие толкования. Но мы будем руководствоваться обывательской логикой. Работа – это обычно 8 часов в сутках, еще 8 у нас уходит на сон. Работа – это еще и дорога на работу, то есть живя в Москве, например, можно легко добираться 40 минут туда и 40 минут обратно. Плюс обед около часа. Добрую половину дня приходится потерять человеку. А ведь есть еще и переработки, субботники, пробки, мысли о работе уже после работы. Можно смело утверждать, что треть жизни средний человек проводит на работе. Стоит ли такая игра свеч? Особенно если зарплаты не хватает на потребности, приходится покупать машину и жилье в кредит. С другой стороны, а нашел бы средний человек, чем себя занять, если бы не работал? Мысль кромольная. Эту тему мы займем. Важно то, что ты осознал пагубность работы 5 на 2 для себя и сейчас читаешь эту книгу. Хотел бы сделать еще одно небольшое предупреждение. Эта книга политически и религиозно нейтральна. Система любого государства несовершенна, везде есть свои перегибы. Задача не критиковать систему, а поменять мышление читателя, чтобы он мог удачно в нее встроиться. Можете называть это стратегией приспособленца с тем условием, что выживают те виды, кто лучше всего приспосабливается к окружающим условиям. Есть известная практика, когда человеку нужно как бы посмотреть на себя со стороны и прикинуть, как лучше поступить без эмоций. Сложная штука, но именно к этому я и призываю в книге. Надеюсь, первая глава заставила тебя выписать условия задачи к себе на подкорку. Но было бы неплохо, чтобы на экране мобильника или на холодильнике у тебя появилась бумажка с вопросом «Как жить и не работать».